Завидной регулярностью мне пишут сектанты, которые раз за разом требуют доказать, что Бога нет. Они столь убеждены в наличии своего бессмертного Бога, что реальность, которая их окружает, она для них не является доводом. Знаете, когда я пытался объяснить им простые вещи о том, что... Наш мир бесконечен, и бесконечность априори не может иметь автора или творца, потому что это бесконечность. Она, она не имеет границ, и это не луч, который имеет начало, но не имеет конца. Это нечто, что было всегда, и что будет всегда. В данной ситуации, в принципе, даже понять само определение вечности и бесконечности человеку невозможно, не дано. Но сектанты понятно, они не слышат мои доводы, и это как бы логично. В данной ситуации, в принципе, даже разговор не о них, а о их смертном Боге и о человеке, как о смертном существе. Понимаете, какой интересный момент? Человек, исходя из того, что он ограничен сроком жизни, своим телом, своим мозгом, своими знаниями, исходя из этого, человек создает вокруг себя все ограниченное. Мы не способны создать нечто вечное, нечто не имеющее границ, нечто всемогущее. И когда сектанты заявляют о том, что их Бог бесконечен и всемогущ, и Он был всегда и будет всегда, то есть в таком контексте, в таком ключе, то ну, это как минимум выглядит смешно, хотя это не аргумент, я согласен, это лишь эмоции. Но поймите такую интересную вещь. Если существо – существо, то оно уже конечно. Понимаете, в чем суть? То есть тут, в принципе, можно даже не говорить о эмоциях. И я даже не буду задавать вопрос, для чего Богу нужен Сын. Для чего Богу нужны какие-то правила, какие-то заветы. Для чего Богу нужны эмоции. Как утверждают сектанты, Бог есть сама любовь, и Он научил их любить. Блин, но это же маразм, вы же понимаете. Это чушь собачья. Почему? Потому что не может безграничное существо быть существом. И уж тем более испытывать эмоции. Я всегда утверждал, что добра и зла не существует, И это как минимум логично. Потому что если ты обладаешь какими-то безграничными возможностями, если ты переходишь на уровень выше нашего смертного тела, то у тебя нет привязанностей, у тебя нет внутренних ощущений в сторону склонения к одному или к другому. Для тебя все едино. Понимаете, в чем суть? И добро, зло. Извините. Эти понятия, они исключительно человеческие. Вот почему человек создал как оправдание для себя и как надежду на жизнь после смерти такого же смертного Бога. Ума человека не хватает для того, чтобы понять, что такое бесконечность. И даже попытавшись вам сейчас это объяснить, так как это понимаю я, я все равно зайду в тупик. Ну вот смотрите, предположим, что мир действительно бесконечен, и мы являемся частью его, что само по себе уже нонсенс. Потому что вечность еще можно представить, как состоящую из каких-то частей. Вечность, она может быть циклична, понимаете? Ну, как, как знак, как знак вечности, вы его видели, его еще путают со знаком бесконечности. Ну, в какой-то степени, в человеческом формате восприятия, так можно подумать, восьмерка, лежащая на боку. Но это ведь относится только к вечности. То есть... Что-то воспроизводит само себя на протяжении бесконечного количества времени. И что-то запустило этот цикл. Тогда у этой вечности будет логическое объяснение. Но бесконечность, она не имеет границ. Следовательно, она не может замыкаться в каком-то символе. Она не может замыкаться в какой-то цикличности. И если мы гипотетически являемся частью бесконечности, то это нонсенс. Этого быть не может. Но, даже если представить, что все-таки мы таковы и находимся в бесконечности, то стоит признать тот момент и тот факт, что мы есть один из экспериментов, один из вариантов реальности в бесконечности. Следовательно, вы как человек, вы как личность, вы как я, вы существуете не только здесь и сейчас. Вы существуете во всех своих вариациях, во всех допустимых, ну можно было бы сказать в бесконечном количестве вариаций, в бесконечном количестве возрастов. То есть вы находитесь в этом бесконечном мире в идеальном состоянии, потому что одновременно вы существуете в бесконечном количестве промежутков времени и вариаций своего «я» прямо сейчас. Есть легенда в религии по поводу Ковчега Завета, и там есть такой интересный момент, когда доносится до людей опасность этого Ковчега. Почему? Якобы если человек заглянет в него, внутрь этого Ковчега Завета, то он моментально стареет, растворяется, в общем он исчезает, он становится частью Вечности. И, знаете, может быть, в этом есть какая-то ненароком заброшенная туда некая правда, некое подобие правды, потому что именно в бесконечности, когда ты растворяешься, когда ты перестаешь иметь границы, когда ты перестаешь быть человеком, человеческим телом, перестаешь быть ограниченным разумом, возможно, ты действительно становишься частью вечности. Самое удивительное, что тогда у этого не будет личности тогда у этого не будет названия существо понимаете все те понятия все те названия которые мы применяем по отношению к себе и миру который видим вокруг себя они все ограничены они ограничены под вот, предметом телом э, свойствами и многим другим нет ничего что могло бы нам сказать о бесконечности нет ничего что мы могли бы назвать, ну, может быть, к примеру, время, но мы даже времени смогли передать какие-то определенные промежутки. А бесконечность, можно ли его загнать в промежутке? Гипотетически, ну, наверное. Тогда, в принципе, можно предположить, что мы, да, мы миг вечности, бесконечности. Мы его промежуток. Знаете, вот, размышляя на такие темы, Вопрос Бога, религии, он сам собой отпадает. Он, он в принципе, уходит куда-то на второй, третий, четвертый, пятый, десятый план. Потому что, блин, это настолько глупо, это настолько несуразно, что это даже не хочется обсуждать. Так как, когда ты начинаешь задаваться вопросом вечности и бесконечности, в, ча в частности бесконечности, то ты понимаешь, насколько это более масштабнее, насколько далеко это от нашего сознания. Я бы даже сказал, недостижимо. До тех пор, пока мы находимся в этих вот замкнутых оболочках и существуем. И да, если предполагать, что мы существуем во всех ипостасиях одновременно, и таким образом можно вывести некую константу идеала, то есть в принципе это получается идеальное существо, тогда, конечно, возникает много других вопросов относительно нашей личности. Существует ли она? И имеет ли она какую-то взаимосвязь со всеми другими нашими я? Или мы... Ведь мы же не помним, как родились, правильно? Ну да, можно сослаться на кратковременную память, на долгосрочную память, там на, на наши физиологические особенности, я согласен, но мы не помним рождение, и мы не можем рассказать о том, как мы умираем. Мы... Не имеем доступа к вот этим вот переходным моментам. Если бы каким-то образом мы смогли познать, как была зарождена наша собственная жизнь, да, то есть мы в частности, тогда, может быть, нам приоткрылось бы что-то. Хотя, я иногда вспоминаю вопрос извечный, ну, такой шуточный, что было раньше, яйцо или курица. Дело в том, что ни того, ни другого. Было нечто, что в итоге сформировало и то, и другое. То есть это все существовало всегда, только видоизменялось. И совершенно не важно, во что оно преобразовалось в первую очередь. Это может быть даже какое-то переходное существо. Но чушь, правда, не стоит об этом даже говорить. Поэтому вопрос, если возвращаться к религии, если возвращаться к Богу, лично для меня этот вопрос закрыт раз и навсегда и довольно смешно выглядит, когда пишут какие-то сектанты и утверждают, что они когда-то были атеистами, а потом они вдруг поняли, что Бог есть и они наклонили голову в его сторону как же глупо это все-таки звучит как же смешно это звучит если бы не было так грустно, потому что если ты был когда-то атеистом ты не можешь стать верующим это нонсенс это, знаете, как как тюбик. Взять, выдавить пасту, а потом запихать ее обратно пальцем. Да? То есть, примерно так. Такой смешной вариант, я согласен. Смешной пример. Являясь частью чего-то необъяснимого, мы лишь часть этого необъяснимого. Придавать себе какое-то особое значение, выделять себя из общего числа, из общего количества живых форм, Пусть даже вот в этом мире, в котором мы находимся, планета это плоская какая-то поверхность, это в принципе уже не важно, это касательно лишь лжи или правды исходящую это лид. <смех> Извините. Но мы должны понимать, кто мы есть. И в первую очередь, если мы хотим... Да, тут даже и понятие такое, не зря прожить жизнь, да, оно само по себе тоже нонсенс, оно бессмысленно. В принципе, само существование наше, оно бессмысленно. сама жизнь, она бесмысна. Э, глупы те, кто ищут смысл жизни, да живите, живите, наслаждайтесь, я не знаю, упивайтесь радостью от, от наступления каждого дня. Так живите. Ну не мешайте жить другим точно так же радоваться и наслаждаться. Можете что-то создавать, хотите что-то создавать. Создавайте, будьте творцом в своих рамках, в своем, в своем уровне, в своем месте, в своей жизни. Хотите размножаться? Ну, ваше дело. Я, допустим, в этом не вижу совершенно никакого смысла. Я этот вопрос не понимаю. Что дает людям размножение? Иллюзию продолжения рода, иллюзию того, что они не одиноки. Чушь собачья. Потому что я знаю семьи, где и дети погибали, и и врагами становились родителям. То есть люди в надежде на то, что в старости о них кто-то позаботится, что они не одиноки, они таким образом... В итоге получали для себя лишь травму, лишь трагедию, и им было еще хуже, чем просто одиноким людям. Я понимаю это. Я не говорю, что это касается всех. Это совершенно логично и нормально. Вы даже не должны пытаться э, противопоставить мне такое словосочетание, такой типа псевдоаргумент. Нет, конечно. Жизнь у каждого разная. Есть прекрасные семьи, есть любимые дети, любящие родители многое другое. Это... Мир, наш мир разнообразен, всякое. Но хотелось бы понять, если уже говорить о размножении, то для чего и с какой целью. Разве вы не понимаете, что ваши дети тоже умрут? Ну, то есть, все равно они состарятся, будет когда-то промежуток времени. И что бы там ни было, пройдут годы, я знаю, что я как писатель, может, чуть подольше проживу в своих книгах, в своих стихах, там еще чем-то. Но я точно так же исчезну и растворюсь в небытии, как и все остальное. Мы — миг этого бесконечного процесса. Не стоит тратить время нашего мига. Совершенно причем не важно, он у кого-то короче, у кого длиннее, но он все равно ограничен. Я что хотел сказать этим видео. Не тратьте свой разум, свои эмоции, свои средства, свое время. Не тратьте их на выдуманных богов, на всякую ерунду. Подумайте о себе. Если у вас есть близкие, любимые люди, подумайте о своих любимых людях. Будьте человеком, настоящим человеком. Тем, кем мы являемся на самом деле. Мы ведь не родились, не родились с жадностью, завистью, с Вот Со всем тем, что нам навязала вот это рабское общество, рабская толпа, эта система. Мы совершенно другие существа. И если мы почаще будем заглядывать себе внутрь, задаваться вопросами, чего мы на самом деле хотим, может быть наша жизнь станет настоящей, более настоящей. В общем, любите эту жизнь, не тратьте время на поиск смысла, наслаждайтесь жизнью, каждым вздохом, И количество ограничено. Берегите себя, пишите комментарии, подписывайтесь. Мне важно то, что вы думаете, искренне.